Всем привет! И вы смотрите Эдинстар, и сегодня я буду рисовать настоящую картину. Мне подарили вот такой набор для рисования по номерам. Вот хочу вам его показать. Ого, какая картина! Ух ты! Вот эта вот картина должна получиться вот такой. Сколько... эээ... Очень много. Это полотно уже с рамкой. А вот здесь есть крепежи, чтобы повесить потом эту картину на стенку. Также есть кисточки, которыми надо разрисовывать, а самое главное есть краски, вот такие, вот такие, разные, эти циферки соответствуют цифрам на рисунке. И кстати, друзья, этот набор может быть отличным подарком. Здесь есть в одной колонке похожие цвета. Видите, этот цвет под номером 20, он не белый и не сиреневый. Он цвет между ними. С него и начнем разрисовывать. Поехали! Вот этот номер двадцать, с него и с краешку, и с него и начнем. Я разрисовываю все цвета под номером двадцать. А сейчас беру номер двадцать четыре. Сейчас я разрисовываю цвет под номером три Желтый Друзья, это очень кропотливая работа на мой канал и нажмите на колокольчик всем спасибо за внимание всех люблю и всем пока